much audience for coming and i <clears> will <throat> first of all i would like to express my thanks to the organizing committee for the kind invitation um, to present our data and uh, i'm going to speak about uh, uh, <clears throat> dna repair mechanism in um, mammalian cells uh, this is very important uh, process and uh, <clears throat> actually uh, There are several different uh, DNA repair re machines which can remove uh, damages from DNA. This slide shows uh, their uh, most important uh, DNA, damaging agents and uh, repair pathways повреждение механизм восстановления oxidative stress can produce damage bases and also single strand breaks but there is a very efficient uh, machine basic season repair which can, which can remove these uh, lesions and the bulky lesions from the DNA can be removed by um, Uh, nucleotide excision repair, this bulky lesion appeared uh, the, under UV light and uh, under the action on environmental mut mutagens. And also under ionizing <clears throat> radiation, DNA can be damaged very seriously and in that case we can get, uh, DNA can get uh, double strand breaks and uh, there are to efficient uh, mechanism, homologous recombination and non-homologous end joining which can remove these lesions. And probably you know that <clears throat> Errors in DNA can be introduced during a replication process, but there is a machine mismatch repair which can remove these uh, DNA damages. I would like to say that all these uh, uh, machines are composed of the um, enzymes and protein factors, so this is protein assemblies. And uh, Um, these uh, machines uh, are working very, very efficiently in, in the cell, and uh, if um, they are working uh, by major pathways and also by using backup, um, everything is, uh, uh, is stable, and uh, DNA repair structure um, can be uh, can be repaired under any kind of lesions. But if there is a системе in DNA repair system, in that case serious diseases can appear in in organism которые связаны с дефектами в системе восстановления, это онкология и механизм старения. Этот слайд показывает, что да, на самом деле это многокомпонентные сложные комплексы, которые включают в себя систему восстановления ДНК путем восстановления любых повреждений в ДНК. Но плюс к этому этот механизм также состоит из сложных протеинов, которые могут регулировать механизмы восстановления протеинов. Однако центральная роль принадлежит полиадепирибозе. И этот механизм впервые был открыт 50 лет назад в лаборатории полмодела в Страсбурге Пьером Шамбоном и Жак-Вайлом. И э, эти энзимы или ферменты могут катализировать, могут быть канализаторами, катализаторами синтеза полимера, полиадепирибоза, и это... И для синтеза этого полимера э, энзимы используют NAD, и это очень важная реакция. Вот почему есть э, может произойти разрушение этого э, полимера. И согласно классическому пониманию, Тогда, когда спар активируется при повреждении ДНК, может начаться полимеризация этого полимера, и он вот здесь присоединяется к своей собственной поврежденной части. Но также есть различные другие протеины, а, которые участвуют в остальных ключевых процессах в клетке. Но при развитии по мере развития этого процесса становится понятным о том, что получается структура, которая заряжена отрицательно, и поэтому она снижает механизм восстановления эффективность механизма восстановления ДНК. В первой публикации было показано то, что эти полимеры могут присоединяться друг к друг другу. И, и, и первой целью их, может быть, ра было распознано как протеины. Но нам повезло, и мы в последнее время нам удалось открыть новые реакции для ПАРП-1, для ПАРП-2. И тогда, когда ДНК серьезно повреждена, возможно наблюдать вот эту реакцию, тогда, когда парк полимеры могут присоединяться к фосфору. И э, достаточно много работ было опубликовано в этой области. И этот процесс реально происходит в э, клетке, это очень важно для хроматина. А в настоящее время мы э, уже открыто 18 членов парк э, семейства, но не все они могут э, заниматься такого рода синтезом. А основные компоненты этой реакции это PARP-1, а также были открыты компоненты ПАР-2, которые могут синтезировать полимер и ПАРП 3. Мы также видите вот здесь, вы видите струк структуру ПАРП-1, и это протеир имеет внутренний домен, который. Имеет также и домен берсити который очень важен для взаимодействия между протеинами. Эта часть ПАРП-2 и ПАРП-3, она очень серьезно модифицирована. И а, все это говорит в пользу того, что эти протеины могут иметь различные функции в клетке, а могут вместе работать э, в, в, вместе с ПАРП-1. ПАРП-1 является наиболее хорошо изученные молекулы из этого семейства и можете увидеть о том, что парпадин катанадрол взаимодействует с большим количеством протеинов и которые <coughs> участвуют в восстановлении ДНК. Я бы хотел напомнить напомнить вам об этом процессе. Этот процесс реально является очень э, важным а, и тогда, когда Основа ДНК является поврежденной, может произойти устранение этого поврежденного участка, и впоследствии этого поврежденный участок может быть устранен вот на этом участке, который работает вместе вот с этим участком, который является платформой или основой для этого процесса, и в этом случае может быть... Вместо, может произойти замещение поврежденного участка. Это основной путь вот этого процесса, по которому проходит, но также есть и другие пути, по которым этот, происходит этот процесс, восстановление поврежденной основы ДНК. Но также ПАРП-1 может привносить свое участие в этот процесс. Согласно нашим данным, ПАРП-1 может взаимодействовать с поврежденной основой ДНК, но и с, после, вернее после устранения. И, конечно же, ПАРП-1 может взаимодействовать центральный механизм восстановления. Эти данные были доказаны достаточно давно нами, и мы использовали метод, который показан здесь на слайде, и мы показали о том, что парпи ipn и Fen1 может взаимодействовать с центральным механизмом восстановление. И все это говорит в пользу того, что уже вокруг вот этого поврежденного участка вот эти протеины, которые содержатся в этом механизме, может формулировать специальные протеиновые комплексы. Но количественно эти взаимодействия не могут быть определены. И мы решили определить вот это взаимодействие между протеинами вот в этом комплексе. И для этого... для восстановления протеинов, а есть также и аминогруппа, а также для этих протеинов были, были представлены, мы использовали не только флюоресцентные механизмы, но и это разрешает нам рассмотреть взаимодействие между протеинами внутри этого механизма, между белками. Между Но парп 1 является своего рода сердцем этого механизма и может взаимодействовать различными протеинами, которые связаны с механизмом восстановления. И вот здесь вы посмотрите, представлены различные механизмы взаимодействия. Парпа-1 X-ray CC1, который является платформой для этого механизма, и может также формировать даймеры и с другими энзимами этого присутствующим в этих механизмах и согласно тем данным, а есть огромное количество данных и литературы, и публикаций, что на самом деле парпадим объясняет основную в а, механизм восстановления. Мы проводили достаточно много исследований в этой области. А этот механизм ответственен и а, все привело к разработке лекарств, которые используются в хемотерапии. Мы также рассматривали взаимодействие этих протеинов на различных этапах повреждения и восстановления ДНК. И было, нам было интересно посмотреть на ту роль, которую ПАРП играет в этом процессе. Эти процессы достаточно сложные. Вы Видите, XPC сначала узнает о повреждении, потом есть транскрипционные факторы, которые состоят из 10 полипептидов, и они могут открыть вот этот вот участок вокруг повреждения. И после этого ДНК может быть удалена механизм эндонуклеозиса. И, на... и наши данные говорят в пользу того, что ПАРП-1 может модифицироваться на двух участках стадиях этого процесса. Прежде всего, это на этапе распознавания повреждения, а также а, устранение вот этого фрагмента поврежденного. И в этом случае а, взаимодействие а, протеинов очень важно. И таким образом парпа играет очень важную роль в различных механизмах в клетках и которые э, вносят свой вклад в восстановление ДНК. А парп также важен для э, э, регулирующих процессов и для и парп также участвует в паптозисе, как и, и первая цель Но я бы хотел сегодня показать вам очень интересные результаты недавних исследований в этой области. Было показано о том, что не только связанные протеины очень важны для восстановительной роли проте... ДНК. Совершенно очевидно о том, что этот полимер... Несмотря на то, что они очень сильно отличаются от настоящего РНК, однако это все равно является РНК. И он показывает о том, что э, он может регулировать не только э, взаимодействие между э, протеинами. И мы, таким образом мы видим о том, что... И первые протеины, которые представляли очень большой интерес для нас, это YB1. Это, они содержат в себе неорганизованные домены. И этот протеин взаимодействует с процессом восстановления. Этот протеин впервые был обнаружен протониками среди связанных протеинов, И тоже, что достаточно интересно в медицине, что Вайби-1 также показывает себя в агрессивных опухолях и широко используется в химиотерапии. И очень, очень, это открытие было очень важно для лечения опухоли, которая сопротивляется интенсивной терапии. Эти данные показывают о том, что YB1. А на следующей стадии нашего исследования мы смогли показать о том, что YB1 модулирует действие парп 1 YB1 стимулирует активность PARP, было показано разными техниками. И Данный белок содержит домен без беспорядочный домен, используя ряд мутантов данного белка мы смогли показать то, что соответственно беспорядочный домен имеет важное значение для стимулирования активности парп Самое важное для стимулирования указанной активности это как раз дикий типа белок, а вот эти мутанты, которые удаляется в си терминальном доме и не обладают низким уровнем активности симулирования. Как я сказал, YB1 позитивно заряжен. Предполагается, что данный протеин может симулировать данную деятельность в отсутствии э, ионов э, марганца. И, соответственно, предполагалось, что может взаимодействовать с, с хвостиком соответствующей ребозы скринингом, и, соответственно, это позволяет ПАРП-1 оставаться, э, больше производить поли-ID-перебозы. Факт того, что YB-1 взаимодействует с поли id был доказан. Джорджем ТСА, а также так что YB1 ингибирует гидролиз парга пар, с помощью парга. Ну, это очень интересный механизм, и мы сейчас думаем о возможном объяснении данного стим... данной стимуляции. Есть ряд ä, предложений, более общие заключаются в том, что YB1 ск... ä, может скри... ä, скрининг негативной части, стабилизируя каталитически активный парп 1 ДНК комплекс посредством синтеза. Ну, а вот выводы. Практически идентичны. Разница, в том, что показывается, как YB1 взаимодействует с хвостиком и... Данный белок действительно может защищать данный белок от гидролиза, от парч. Ну и выводы. Если наблюдается выражение YB1 белка в опухоли, например, если ингибитор PARP, используется для лечения рака в присутствии YB1. Активность выше и необходимые более высокоэффективная концентрация лекарств. А вот какие вы, к каким выводам мы пришли на основании наших экспериментов. Еще одним важным белком, который сейчас находится в центре исследования и относительно роли в, в э ремонт ДНК, является он структурированный терминальный домен это Ядерный протеин в, доста в достаточно большом количестве, который связан с крес транскрипцией микро микро-РНК-сплайсингом и микро-РНК-транспортом. Варианты гена ФУС РНК-связывающий белок. Ну и, соответственно, это также интересный белок для медицинского применения. Когда же повышается активность взаимодействия с... Он проявляет, он проявляет способность связывания с ядерных кислот. Мы решили более детально изучить данные механизмы. И здесь вы можете видеть, что в ходе микрорадиации клетки ФУ способен взаимодействовать с поврежденным ДНК, но это связано с поскольку клетки в парп. Почему это так? Мы приняли решение изучить механизмы взаимодействие фусс с механизмом восстановления ДНК поледи перебазы для этого использовали атомную микроскопию, форс микроскопию, разработали соответствующий подход, изучали взаимодействие парп с ДНК, используя длинную ДНК, видите, что парп один способ взаимодействует с с блондент ДНК, также с ник в, в этой молекуле, также парп. Два способа взаимодействовать с блантен, не столько эффективно, как ПАРП-1. В основном данный белок взаимодействует с элементом НИКа. И посредством этого мы впервые смогли показать синтез полиэдиперебоза на уровне отдельной молекулы. Здесь способны видеть вот эта звезда, это на самом деле полиэдиперебоза, которая может быть синтетизирована с помощью ПАРП, когда ПАРП активизирован. На поврежденных элементах ДНК, видите, как красиво. Ну и мы решили добавить э -эт в эту реакцию в реакцию ФУС, и посмотреть, как фус реагирует с полиодиперебозой, производимый парп. И что очень интересно, мы способны наблюдать так называемый компортамент. Это очень интересно, соответственно... Использование ФУСа в случае, на, на в точках повреждения ДНК может представить условия для организации, концентрации, восстановления факторов ДНК. Это использовалось с помощью разных техник. И было показано, что когда фуз взаимодействует с ПАРП, способен данный компартамент реорганизовать, и в основном поврежденные ДНК могут там быть сконцентрированы. Последние исследования, еще не опубликованные, показывают, что фуз способен взаимодействовать с ДНК восстанавливающими протеинами вместо ДНК-лигазы, а также X-Ray рентген CC1. Соответственно, Поврежденный ДНК, они, это как и использован который сможет восстановить все эти элементы, собираются в этих элементах. Когда мы редактируем парчи для того, чтобы полидеперевозы работать, в этом случае ФУЗ переходит из состояния нуклеарного в состояние цитоплазмы, попадает в цитоплазму. Это показывает, что это означает, уже известно что ФУС может концентрироваться в в неких стресс-гранулах. Возможно, вот почему после повреждений ДНК, после гидролиза, соответствующего компартамента, содержащего эти поврежденные ДНК, и факторы э, ремонта, восстановления ДНК, после того, как соответствующий компартамент э, разрушен, э, фус, пи, проникает в цитоплазму. Но также очень интересной сферой исследования на данный момент является это понимание того, что происходит в хроматине, в клетке. Почему? Потому что пар может оказаться важен для того, чтобы структурировать жидкие компартаменты, и процесс известен как liquid demixing, и вот эти жидкие компартаменты, вокруг ДНК и так далее способы активизировать восстановление ДНК транскрипции что это очень важно ну а также нам довелось выслушать истории выслушать очень интересную лекцию доктора Гладышева, поэтому я тоже, тоже решила показала небольшую часть нашей работы с тем же животным это это и когда вы смотрите на вес этого животного, это животное способно, может жить намного больше лет по сравнению с голым землекопом. Это, это животное очень интересное. Голые землекопы и клетки также очень интересно. До нас и другие лаборатории старались изучить экспрессию. ДНК восстанавливающих белков, но, естественно, после этого проходит свой процесс СНК, МРНК в белках, поэтому мы решили изучить активность ДНК восстанавливающей системы в клетках э, голого землекопа. Животные, как вы знаете, сопротивляют, то есть резистентны к раку. Проводили и радиацию клеток ультрафиолетом, с, э, ультрафиолетом э, и изучали в разные интервал времени активность системы, которая способна у... э, удалять повреждения, которые вызываются ультрафиолетом. Вы видите, что активность Данной системы мы способны измерять активность всей системы, она разрабатывает определенные техники. Активность, она всегда выше в случае голого землекопа, нежели по сравнению с мышью. То же самое можно сказать и в случае активности пар ПАРП более активен в голом землекопе по сравнению с мышью, но что интересно, в случае ПАРДЖ, который гидролизует это полидиперевоз. Уровень активности практически идентичен. И вот сейчас анализируем, почему так. Вот здесь видите данные, по показывающие то, что активность ПАРП она очень высока, и а в случае проявления генов активность намного выше в... В Гомземлякопе, нежели по сравнению с мышью, и, соответственно, мы видим то, что клетки Гоземлякова более эффективны, чем у мыши. в экзизи нуклеотида активность более высокая, повышенная активность в этих клетках. Ну и завершающая часть моего выступления касательно уже применения. Тут я хотел бы поговорить о важности использования ДНК, восстанавливающих белков и протеинов, как таргета для разработки соответствующих лекар... антираковых лекарств. Данная система снижает количество антираковых рин... анти... лекарств. Необходимо использовать ингибиторы ДНК-восстановления, как, например, в случае радиотерапии, облучения и химиотерапии. Поэтому сфера очень-очень важная для развития ингибиторов ДНК-восстанавливающих белков. И на данный момент уже на кли... в клинике имеется ингибиторы пар идея хорошая чтобы использовать ингибиторы пар потому что она регулирует несколько процессов восстановления днк развив... соответственно разрабатывая и выводе ингибиторы пар можно с помощью одной субстанции проводить несколько процессов восстановления днк базовой двойной э, э, спирали и так далее с другой же стороны это достаточно серьезное воздействие на клетку, почему? потому что ПАРП вовлечен в большое количество важных процессов. В любом случае э, на, э, имеется соответствующее лекарство, лопариб, утвержден для лечения женщин с очень высокой степенью э, развитие, э, развитого рака яичников. Только у женщин в случае с модификацией указанного гена свойства были описаны. Олопа ингибирует ребэзеляцию ПАРП, а также стабилизирует комплексы ПАРП и ДНК. В результате связано с, с ингибированием. Одно но ну, и должен, должен стимулироваться с гомологической рекомбинацией. Данный же процесс ингибируется в случае гена персии. Другие ингибиторы паровсии сейчас у нас уже переведены в клиническое использование. Рукопареб, нейропареб, другие находятся в, в, в, на третьей фазе исследований. Мы в разработку ингибиторов также вовлечены, и у нас очень неплохой неплохая база в Сибири, очень мощный департамент в Институте органической химии, департамент медицинской химии, руководителем является доктор Марсел Силхуддинов, способный очищать природные субстанции растений, способный улучшать структуру данных соединений с помощью химического синтеза. Также работаем с рядом групп, которые способны проводить компьютерное моделирование указанных соединений в активных центрах различных таргетов белковых. Естественно, изучаем цитотоксичность данных соединений на клетки, в отношении клеток и сейчас некоторые соединения лучшие лидеры мы тут обнаружили ряд протеинов белков вас используется в восстановлении э Клеток, а вот эту часть нашей работы, сейчас ряд клинических исследований, на этапах клинических исследований находится. Сейчас даже говорить не буду, потому что завтра моя коллега Александра Захаленко будет рассказывать эти данные, описывать эти данные в деталях. Я лишь хотел бы ограничиться тем, чтобы показать вот это красивое изображение. Да, тут несколько вот этих прекрасных растений и красы используются для того, чтобы очищать и получать соответствующие соединения, использующиеся в разработке ингибиторов ДНК-белков. В завершении можно отметить то, что системы восстановления ДНК являются платформами для выработки антираковых лекарств противораковых лекарств, а также понимание механизма для использования э, системы crispr правда, ибо данная система способна работать. Э, Система CRISPR-Cas может, может быть использована в восстановлении разных проблем с ДНК, и ее повреждение также может быть восстановлено. Позвольте отметить тех людей, которые сделали вклад. Вот здесь перечислены Из участников Татьяна Кургина присутствует в аудитории у нее здесь постер. Мы также работаем в сотрудничестве с лабораторией Давида Пастре. Университет Эври в Альдесон, Эври в Франции. Проводим полные исследования сейчас. Ну а также в случае YBY, один, один исследование мы начали совместно с лабораторией Льва-Вчинникова и И хотел бы также отметить то, что сегодняшнее выступление посвящено нашему наставнику, профессору Кнореху, который инициировал исследования в, в сфере... С больших высококомплексных репликаций и восстановлений начались с тернер-синтетазы, как корни, а дальше уже, как дерево, пошло, развив... дальше уже исследовали целую комплексную серию реплицирования ДНК и восстановления. Большое спасибо за ваше внимание. Ольга Ивановна, большое спасибо за прекрасный доклад и соблюдение времени. Несмотря на утверждение профессора Габиба. вчерашнего, поскольку время у нас есть, предлагаю, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, есть ли у нас за э, аудитории второй микрофон. Если есть вопросы, пожалуйста, у нас имеется время на несколько вопросов. Я начну, пожалуй, с первого. Возможно ли ваши данные о восстановлении основаны на кросвинке. Возможно ли изолизировать это как частичку? Потому что кросс связывание может говорить, отражаться на гетерогенности. Нет ли у вас частицы, в которой все эти взаимодействия происходят одновременно так, чтобы эту такую частицу можно было изолировать физическими средствами или иммунопреципитацией? Вы говорите о взаимодействии внутри. Да, да, да, это вполне возможно. Хорошо, и тогда каков будет приблизительный размер, молекулярный вес, сравнимости? Знаете, данный комплекс, его структура однозначно модулируется... ДНК посредниками, которые обрабатываются в восстановлении, э и это однозначно зависит от ДНК опосредования. Если это эпицировано, скорее всего, вероятно, мы можем кросс связать парп, нуклеазу и x 1 э но после того как пройдет процесс кле эм, то есть может появиться другой поым но комплекс будет выше а пожалуйста подойдите Это то, что вы говорили, ведь не может быть использовано в, при мониторинге. Наверное, может быть использоваться в комплексной терапии. Не думаете ли вы, что это, проблема с разработкой а, хороших ингибиторов связана с излишеством? Потому что такое количество парпов, и может быть это достаточно сложно быть, а убрать функции каждого из них. Как вы думаете? Да, вы совершенно правы. Вот почему очень трудно разработать очень эффективные и селективные ингибиторы ПАРПа. И наш ПАРП, в, в, мы разработаем это в клиниках, это может быть использовано для пациентов, если у них есть мутации парсивии. Но, насколько я знаю, Второе, линии терапии. Да, ну, председатель нашей секции знает лучше об этом, разбирается. Вот почему мы думаем, что было бы лучше иметь также и другие цели, другие таргеты для лечения рака. Мы пытаемся разработать ингибиторы ПАРПа, но вместе с этим мы работаем с... Мы работаем в других направлениях, которые, может быть, более целенаправленно работать. И те протеины, которые, может быть, устранить поврежденную часть ДНК, но все равно ингибиция этого энзима является не токсичной самой по себе. Но она увеличивает чувствительность к таким препаратам, как топитикан и ринотикан. И таким образом мы думаем о том, что это реально многообещающий подход. Возможно было бы возможным использовать эти препараты в составе вместе с ПАРП-инкибиторами низкой концентрации. И было несколько грантов из Европы. И да, на самом деле, когда речь идет об ингибиторах ПАРП, мы пытаемся использовать... Их среди других в низких концентрациях для того, чтобы сделать, устранить вот этот вот, или минимизировать отрицательный эффект от ингибитора и применить их для лечения других заболеваний также, а не только рака, потому что для рака должно быть такое массивное ингибирование. Если я ответил на ваш вопрос. Спасибо. А, ну если больше нет вопросов, мы хотели бы поблагодарить Ольгу Ивановну. Спасибо большое.